Здравствуйте, друзья. Сегодня я покажу свой очень необычный эксперимент. Из названия ролика, думаю, уже понятно, как я хотел заменить акварельные краски на акриловые. Короче, попался мне в интернете портрет красивой девочки. Вот он. Этот портрет сам просился на кисть художника, а свежесть детского лица, само собой подразумевала э, нежную акварельную живопись. Но вот беда, именно акварели под рукой не оказалось. Зато где-то в загашниках, вспомнил я, Валяются акриловые и темперные краски, я давно ими не пользовался, поэтому и валяются, поэтому и в загашнике. Вытащил их из-под слоя пыли и приступил к написанию портрета. Думая, краски водные, как и акварель, значит смогу написать подобие нежной акварели. Стал вскрывать эти краски, половина из них были просто сухими. А что акрил, что темпера, если засохли, то превратились в камень. Никакой растворитель или вода их уже не возьмет. В сравнении, масляную засохшую краску можно смыть или растворить ну, хотя бы ацетоном. Короче, засохшие акриловые или темперные краски можно только выбросить. Так как множество красок засохло, естественно, каких-то цветов и оттенков не хватало, но устал изворачиваться из того, что осталось. Вот вы видите, как я ломаю тюбики с засохшей краской и выбрасываю их. Мало того, я один цвет беру из акриловых красок, другой из темперных. То есть, происходит вообще полная несовместимость пигментов. Это все равно, что акрил. Акрил смешать с маслом или темперу с маслом. Я такого еще не встречал. Рассказывать больше нечего. Просто смотрите мою попытку превратить акрил и темперу в акварель. Рисую портрет, я вижу, что происходит какой-то ужас. Во время письма, я начал понимать, что этими красками не заменить акварель. Объясняю: Акварель, если высохла на листе бумаги, можно смочить водой, и она растворится. А значит, ее можно э, растушевывать, высветлять. В общем, она податливая, живая. А акрилы темпер, если засохли, то ничего уже не поделаешь если только послойно накладывать краску, перекрывая предыдущее письмо. Не получилось у меня нежной прозрачной акварели. Да и портрет девочки с каждым мозгом получался все старше и старше. Короче, я психанул и забросил писать портрет, чтобы не превратить девочку в бабушку. Примитивный вывод. Акварель не масло. Акрил не акварель. А масло не акрил. Не нужно пытаться из танка сделать вертолет. Все должно быть на своем месте. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.